Всем добрый вечер. Сегодня вот мы посвящаем наш выпуск касательно выпуску дополнения для Payday 2. Так, читаем. День выплаты, жалония 2. Обновление 230. Ужасная трансляция Хэллоуина. Счастливого страшного дня, хейстеры, целых три обновления за один месяц, каждый с новым контентом. Что здесь происходит? Кто мы такие что мы сделали с хорошими людьми в оверкил? Что ваш экипаж безопасности, и это просто ваш счастливый месяц. Вы просто были хороши в этом году, и мы хотели снова подарить вам что-то особенное. Мы выпускаем три новых наряда, которые вы можете использовать, чтобы показать врагам и невинным прохожим истинное значение страха. Я имею в виду, я думаю, что стрельба и чрезмерное насилие сделали бы это просто отлично. В любом случае, вы получаете совершенно новые наряды, целых три наряда, включая костюмы, маски, перчатки и пара неописуемых очков. Чтобы получить эти предметы, все, что вам нужно сделать, это посмотреть трансляцию. В идеале наш начинающийся живи сейчас, вам также понадобится учетная запись Starbreeze, подключенная к Twitch и Steam. Если вы не сможете попасть на нашу ужасающую трансляцию Хэллоуина, просто посмотрите любой участвующий стример Payday 2 на следующей неделе. Держите эти шлемы в воздухе. Overkill Tobias, Overkill Studio Starbreeze. Эээ, вы слышали, что вы можете посмотреть трансляцию, но вам нужно подключиться к аккаунту Starbreeze, возможно, на сайте и подключить это к тему и твичу посмотреть. Или же на следующей неделе посмотреть любую трансляцию любого, кто будет вести трансляцию по этой игре. А на этом у нас все